Добрый вечер всем! Меня зовут Елена, и сейчас мы будем заниматься с вами йогой. А, и пока вы все присоединяетесь, я вам расскажу одну историю а, про героя, в честь которого названо несколько пост йоги. Дело в том, что сейчас многим непросто, даже людям, которые, в общем-то, с очень крепкой нервной системой, они начинают постепенно расшатываться, поддаваться панике, тревожности. И, В общем, всем стабильность нам необходима. Привет, привет, присоединяйтесь. И йога нам может помочь в том, чтобы нам эту стабильность наработать. Для этого есть специальные позы в йоге. Они посвящены герою. Так и называются вира. В названии пост-йоги есть вира. Вира это герой на санскрите. Здравствуйте, здравствуйте. Герой это кто? Это тот, кто может победить всех, кто справляется с препятствиями. А чтобы справиться с препятствиями и победить и достичь э, с, своих целей. О, отлично, пришли с семьей. Для того, чтобы достичь своих целей, нужно определен... обладать определенными качествами. Как минимум мы должны быть в трезвом уме, очень спокойны и не поддаваться панике. Это первое, что нужно для того, чтобы преодолеть препятствия и добиться своих целей. Ведь правда же? И поза героя как раз этому учат. То есть мы должны быть спокойны и стабильны, стабильности. А, но ну мы говорим про героев, будем с вами говорить про героев положительных, которые а, хотят принести в этот мир что-то хорошее. На самом деле, если мы возьмем индийскую мифологию и разберем а, название асаны, все истории про героев, там весьма достаточно кровавые истории бывают. А, но мы с вами будем подразумевать, что мы несем в мир что-то хорошее и мы идем к положительным целям каким-то. Итак, сегодня мы будем с вами становиться героями, героями для себя, для того, чтобы достигать своих целей, для того, чтобы преодолевать препятствия, мы будем нарабатывать стабильность, устойчивость, спокойствие и стремление к чему-то хорошему, к чему-то новому, к чему-то интересному. А пока я вам расскажу, пока вы еще присоединяетесь, у нас есть немножечко времени, я вам расскажу историю про героя, которого звали Вира Абхадра. Вира – это герой, как я уже сказала в переводе с санскрита, Абхадра – это прекрасно. Мифология немножечко отличается, но в общем и целом история такая – а, наверное, вы знаете, раз мы пришли заниматься йогой, ну и может быть даже не обязательно йогой занимались, а, слышали про трех основных богов, тоже сложная история, а, Вишну, а, вернее, Брахма, Вишну и Шива. А, и Шива это бог, который а, разрушает. Не то, чтобы разрушает, но просто вы понимаете, для того, чтобы начать что-то новое, нужно закончить что-то старое. И у нас, кроме того, есть какие-то качества свои, мы будем говорить про психологические качества, которые нам мешают. И вот бог Шива, он помогает избавиться от того, что вам не нужно, для того, чтобы получить что-то нужное или начать что-то новое. Так вот, бог Шива однажды жил аскетом в лесу, и его увидела прекрасная девушка Сати, влюбилась в него, и решила, что она непременно должна выйти за него замуж. Она пошла к своему отцу Дакше, сказала, отец, я очень хочу выйти замуж за того отшельника, который сидит в лесу. Он сказал, ты что, Это ты королевская дочь, ты не можешь выйти замуж за отшельника какого-то нищего, оборваться Нет, никак невозможно. Но Сатя была настойчива, не буду углубляться в подробности, в общем, вышла она замуж за Шиву, стали они жить, поживать и добра наживать. А ее отец, Сайт Дакша, решил провести огненную церемонию а на славу всем богам, пригласил всех, кроме своей дочери, Сати и ее мужа Шивы. Сати сказала, отец, ну как же так можно? Уже твои родственники ближайшие. Ну, в общем, очень обиделась Сати на отца и бросила жертвенный огонь и сгорела. Шива, когда разузнал про то, что его любимая жена Сати погибла, Пришел в бешенство и, как легенда гласит, вытянул из себя волос, бросил его на землю. И из этого волоса как раз появился герой, которого звали Вира Бхадра. И этот Вира Бхадра пришел на а, эту огненную церемонию и отрубил голову царю Дакша. Ну, правда, потом царь Дакша он а, воскрес, но ему предделали козлиную голову. Вот такая вот кровавая история. Но здесь очень много, как в любом мифе, подводных всяких а, смыслов, которые не видны нам на первый взгляд. И об этих смыслах вы подумаете потом, и, может быть, найдете для себя что-то полезное а, в этой мифической истории. Так вот, а в йоге есть а, три позы, которые посвящены а, этому герою Вирабхадре. Кроме того, есть еще несколько поз. А, называется в названии которых есть слово вира вира это герой еще раз и мы с вами начнем с первой позы которая называется адха мукха вира асана да? вира и асана посвященная герою адха это лицо адха начиная там вниз а мукха это лицо Отдыхающего героя, героя лицом вниз. Итак, мы начинаем с вами практику. Я очень рада вас всех видеть. Я отключаю комментарии, чтобы было хорошо всем все видно. Потом я их включу, и, может быть мы, у нас будет время поделиться впечатлениями. Так, выключаю комментарии. И мы начинаем с вами практику. Итак, первая поза, которую мы с вами делаем. Адха, муха, вирасана. Эта поза очень хорошо успокаивает. Что нужно? Вам нужно соединить пальцы ног вместе, а колени развести в сторону на такую ширину, чтобы бока талии у вас были на внутренних бедрах. Вот таким вот образом. Вы садитесь, колени разведены в стороны, большие пальцы у вас соединяются. Сейчас поставьте руки. Вот здесь у нас есть такие косточки, называются подвздошные кости. Вот эти вот кости должны подниматься вверх. Плечи отводите назад. То есть когда ваши подвздошные кости поднимаются вверх, у вас не может прогнуться поясница. Видите, вот воздушные кости направляются. Поэтому вверх, и тогда бока туловища уйдут назад. И тогда живот у вас уходит назад. Наблюдайте за этим. Вот поэтому поставьте руки на эти подздушные кости. И теперь нужно будет сделать следующее. Плечи отвести назад, макушку потянуться вверх. И сейчас оттолкнитесь голенями от пола и приподнимитесь от пола буквально на пол сантиметра и держитесь. Чувствуете, как вы прижимаете голени, у вас напрягаются ноги и опускаетесь. Спокойный вдох, спокойный выдох. Еще раз. Мы прижимаем голени к полу активно. Давите голени в пол, макушкой тянетесь вверх. И еще раз. Приподнимитесь буквально на пол сантиметра и держим. Только вперед не наклоняйтесь. Пока туловища назад направляются, и опускаемся. И голени вы будете прижимать очень активно к полу, для того, чтобы войти в кожу. Дальше. Ягодицы вы направляете к пяткам. И э, все время следите, что ваш живот все время направляется назад. Поставьте руки, большие пальцы рук, на основании бедер. Там, где бедра, складочка такая, приходит в туловище. Отведите плечи назад, грудину поднимите вверх. Герои же, как, хабы, как правило, с большой грудной клеткой, они же мощные. Вот пусть у вас грудная клетка будет такая же мощная, как у героев. Поднимаете грудную клетку вверх, ключицы поднимаются вверх. вытягивайте ключицы, поднимаете их вверх. Дальше давите голени, тянитесь вперед. А большими пальцами рук вот эти пахи, складочки, тяните назад. Чтобы не падать вперед, вам нужно ягодицы все время направлять к коленям. Вот как бы такое подкручивающее движение. Живот к позвоночнику, вытягиваем. Тем поставьте кончики пальцев рук на пол. И трицепсы, вот эти вот места, двигайте друг к другу. Прижимайте кончики пальцев рук к полу. И вы коврик или пол натягиваете как бы на себя. То есть вам нужно смещать пол вот туда, к ногам. Как будто бы. И вы тянется вперед. У вас такой прогиб в грудном отделе. Но следите за тем, чтобы именно в грудном отделе, ягодицы направляете к пяткам. И сохраняя это все, не идите руками вперед. Идите, идите руками вперед. И затем отпустите голову вниз. И понаблюдайте за своим животом. Живот у вас должен быть вытянутый. Если этого не происходит, если он у вас образуются складочки, говорит о том, что вам руки... Может быть не сейчас, может быть чуть позже, в следующий раз вы возьмете или в записи, когда будете смотреть. Возьмите под руке что-то, например, книги. Вот у меня есть кирпичи, а вы можете взять книги под руки. Можно даже выше брать, вот такую высоту. Можно даже взять вот такую высоту. И для начала вот такая высота будет даже лучше. Ну, под голову что-то Вот такой вариант тоже возможен. Это хороший вариант. Пиробхадраси на один. И когда вы находитесь в этой позе, вы прижимаете горени, как будто хотите приподняться. Ягодицы, направляете немножечко к коленю. И руками давите кирпичили пол вниз. А грудину тянете вперед. Макушкой тянетесь вперед. Следите за дыханием. Дыхание мягкое, спокойное. Давите руками. Эта поза, с одной стороны, расслабленная, а с другой стороны, она немножечко даже активная. И если у вас руки на высоком чем-то, на кирпичах или на книжках, вы почувствуете, как у вас трицепсы подтягиваются вверх. Но только в том случае, если вы реально давите кирпичи в пол. Теперь поставьте руки на пол и принес. Следующая поза, которую мы сделаем. Собака мордой вниз. И ее хорошо делать из этой позы арха муха -беракса. Сейчас, если у вас под руками что-то было, уберите. Из этой позы очень хорошо мерить правильное расстояние для собаки мордой вниз. Теперь, принимите таз и прижмите ладони. Посмотрите, ваши ладони должны быть вот так вот расправлены. Не как-то вот так вот вяленько, а вытянуты все пальцы рук. И все фаланги всех пальцев рук должны быть прижаты. Постарайтесь прижать вот это основание ладони и даже центр ладони. Вжимайте хорошо ладони в пол. Так. Вы прижимаете ладони, давите ладонями в пол. И коврик натягиваете опять руками на себя, туда, к ногам как будто смещаете. И ключи двигается вперед макушкой, двигаются вперед и затылком, как будто вы что-то приподнимаете. Стопа на ширине талии подверните пальц ног. И затем, мы сейчас выпрямли ноги в коленях, дальше бедрами затягивайте себя назад. И отпустите голову вниз. Отталкивайтесь руками, вытягивайте боку от туловища. надо сильно толкать руками пол вниз. И следующее действие руками. Посмотрите на свои руки. Ключицы опять подайте вперед и все туловище вперед. Руками давите пол вниз. И вы как будто пытаетесь опять коврик или пол направить туда, к ногам. А ногами как будто пытаетесь вместить коврик наоборот, вперед. Как будто. И затем подойдите руками к ногам. Долго поставьте по ширине коврика. Если вы не достаете до пола, вам опять прекрасно, совершенно пригодятся кирпичи. Вы подсогнете ноги в коленях. И руками будете давить или пол, или кирпичи. Руками давите пол, кирпичи вниз. Трицепсы разворачиваются друг к другу. Трицепсы – это вот эта часть руки. И тяните ключицы вперед. Затем посмотрите на свои ноги. И убедитесь, что ваши внешние края стопы выровняли по краям коврика. Ноги такие слегка высоломленные. Давите руками и давите пятками в пол. Поднимаете седалищные кости вверх. И, если возможно, выпрямляйте ноги, сохраняя прогиб в грудной клетки. То есть, если вы выпрямляете ноги, у вас спина скругляется, лучше не выпрямляйте ноги. Лучше поставьте руки выше. Это, а... Касается скорее людей, которые не могут до пола дотянуться. Руки можно вообще высоко, да, но прогиб грудной клетки вы оставляете. Затем вытяните руки вперед, потянитесь руками вперед, тянитесь руками вперед, давите пятками пол и выпрямляете руки. И руки опустите вниз. Спокойный вдох и спокойный выдох. И сейчас мы с вами будем готовиться Позе, которая называется ВИРА ПХАДРАСАНА-1. Их три позы, мы начнем с первой позы. Если у вас есть какая-то легкая книжечка или легкий кирпичик, это прекрасно, потому что будет хорошо быть вам полегче. Если у вас есть деревянный кирпич, ну это будет сложнее с деревянным кирпичом. Это для продвинутых Поэтому берите что-то полегче Если у вас совсем, например, ничего нет Ничего страшного Вы будете ну Вот этот сложный вариант Видите, я соединяю ладони Мы это все потом сделаем Поэтому, если у вас есть кирпичик, Берите кирпич Что нужно сделать? Нужно сжать вот таким вот образом кирпич То есть я его ставлю Вот так вот, да? Ладонью, основание ладони На кирпичик и вторую руку. Вытягиваете руки вперед. И вам нужно сильно сжимать кирпич, как будто у вас кто-то хочет его вытащить, а вы не отдаете. Сильно-сильно-сильно сжимаете кирпич. Сильно-сильно. И затем поднимаете руки вверх. Тянитесь руками вверх. Все, что мы делаем с руками, очень хорошо для области легких и для области сердца. Давите на кирпич. И поднимаете руки вверх. Выдох. Опускайте. На вдохе, сжимая кирпич, поднимаете. А я покажу пока тем, кто, у кого нет кирпича или книжки. Книжку можно, две книжки. Вы просто тогда сжимаете ладони. И точно так же давите ладонями друг на друга. Вдох, поднимаете руки вверх. Насколько они у вас поднимаются? Может быть не очень высоко. Выдох вниз. Ваша задача все время давить ладонями друг на друга. Ладонями или на кирпич или друг на друга. И вверх. Кто может, руки поднимать выше вверх. Если вы все правильно делаете, у вас трицепсы должны уже включиться в работу. Если нет, больше от трицепсов давите полностью руками друг на друга. И отпустите руки. Спокойный вдох и спокойный выдох. И давайте теперь все вместе сразу. Сейчас сделаем без кирпича. И будем ладони давить друг на друга. Если вы не, одна, не один, занимаетесь семьей, например, или с кем-то, а вы можете сейчас сделать следующее. Вы давите ладонями друг на друга, один давит, а другой подходит и пытается разорвать это эти ладони. Ваша задача, вот можно буквально аккуратненько двумя пальчиками попробовать. И ваша задача не дать развести ваши ладони. И сжимаете. У кого нет э, партнера... Давите ладонями друг на друга и представляете, что вам кто-то хочет их развести. Отпустите руки. Если вы все правильно делали, должно быть очень тяжело. И теперь вытягиваете руки, давите ладони друг на друга и поднимаете руки вверх. Тянитесь руками вверх и вы руками как будто затылок поднимаете вверх. И опускаете руки. Еще раз. Вдох. Потянулись руками вверх, давите трицепсы друг на друга и опускаете. Отпустите руки. Спокойный вдох и спокойный выдох. И дальше мы с вами проработаем немножечко с ногами. Очень хорошо будет, если у вас есть кусочек стены. Если нет кусочка стены, ну ничего. Вы представите, что у вас есть стена. Что нужно сделать? Правой ногой вы шагнете вперед. Руки поставите назад, левой ногой отшагнете назад. И расстояние между ногами у вас должно быть, ну, где-то метр десять, хотя, хотя бы, Хорошо будет, если вы будете прижимать внешний край пятки к плинтусу. просто это будет полегче. Если его нет, значит просто к полу, внешний край пятки. Так, правая нога впереди. Левая нога сзади. Хорошо, если она опирается в стену. Руки вы поставите на таз. И большими пальцами рук, этот верх крестца, вы опускаете вниз. Вот туда, вниз. Можно прям руками вот так вот ставить. Вниз опустить. Правая нога впереди, левая сзади. Опускаете, верх ягодиц вниз, плечи отводите назад, локти назад. И ключица поднимается вверх, раскрывается грудную клетку. Представляете, что здесь у вас такое большое сердце, но у вас же правда большое доброе сердце. И это большое доброе сердце должны увидеть все. Какой вы прекрасный, вы же хотите, чтобы люди думали о вас хорошо? Продемонстрируйте. И, кстати говоря, это очень хорошо. Проводили исследование, что когда человек приходит с красивой осанкой, это его скорее возьмут на работу, чем человека сутулого. Поэтому поднимайте грудину вверх. Плечи назад, локти назад. И теперь на выдохе вы сгибаете правую ногу в колени, но внешний край левой стопы вы не отрываете. Вдох, выпрямили. Согнули ногу, выпрямили. Согнули выпрямили согнули ногу и выпрямили согнули и выпрямили и теперь выходите из поля и отдыхайте сейчас я буду показывать боком, чтобы вам было чуть более понятно а вы делаете на другую ногу левая нога впереди правая нога сзади и посмотрите правая нога у меня прижимается опять я ставлю руки на ягодицы, опускаю их вниз. Плечи назад и грудину вверх. Макушкой можете назад тянуться. И теперь сгибаем ногу, переднюю левую. Но правая не отрывается. Выпрямляем. Сгибаем. а Выпрямляем переднюю ногу. Сгибаем левую переднюю ногу. Выпрямляем. Ягодицы вниз. И Правая задняя нога не отрывается. То есть она не должна там двигаться. Вы прижали, так и все. Она прижата. Выпрямили. Хорошо. Выйдите из И еще раз будем делать на правую ногу. Правая нога впереди. Левая нога сзади. Руки на ягодицы. Опускайте ягодицы вниз и грудину поднимается вверх. И теперь мы поднимаем руки вверх, пока не соединяете ладони. И поднимаете бока туловище вверх. Ягодицы вниз. Изгибаете правую ногу в колени, но внешний край левой стопы не отрываете. И руками поднимаете грудную клетку вверх. Затылком тянитесь вверх. Вот руками как будто и затылок поднимается вверх. Ключицы тяните вверх. Изгибаете ногу переднюю, насколько это возможно. На ягодицы все время вниз опускаете. А руками грудину вверх. На вдохе Поднимитесь, руки в стороны и соедините. И то же самое на другую ногу. Левая нога впереди, правую ногу вы прижимаете или к плинтусу, или просто к полу. Руки поставьте, большие пальцы рук на ягодицы, опустите ягодицы вниз. Грудину поднимите вверх. Вот это вот место. Область сердца поднимаете вверх. Тем поднимите руки вверх, потянитесь руками вверх, на ягодицы все время вниз. Прижимайте внешний край задней ноги и сгибайте переднюю ногу в колени, насколько вы можете. В идеале до 90 градусов, но пока не нужно, насколько можете. Но ваша задача заднюю ногу прижимать, ягодицы опускать вниз. И тянитесь руками вверх, поднимаете руками всю грудную клетку, как будто вы руками отсюда в грудную клетку всю поднимаете. Тянитесь руками вверх, ягодицы вниз и поднимается все сердце, область сердца. Лопатками поднимаете область сердца вверх. Выпрямляете ногу, опустите руки и соедините ногу. Если вы в процессе практики устаете, используйте самую первую позу, которую я показывала. «Атха это вот этот позу. Спокойный вдох и спокойный вдох. Это была поза, посвященная герою Вирабхадри 1. Сейчас мы с вами сделаем позу Вирабхадрасана 2. Вторая поза, посвященная этому же герою, неоднозначному герою. Но сначала мы с вами сделаем позу, которая, кстати говоря, очень хорошо нас заземляет. Она так и называется, поза горы. Гора у нее же очень мощное основание, да? Можете представить себе, например, Гималаи или Кавказские горы. Они внизу такие основательные, землетрясения, не землетрясения, они все равно стоят. Макушкой тянетесь вверх, плечи отводятся назад, руками тянитесь вниз. Кто был в Москве или кто живет в Москве, на метро Ленинский проспект есть скульптура. Памятник Гагарину. И вот он стоит практически в идеальной позе горы, в идеальной тадасане. Да? Плечи отведены назад, руками он тянется вниз, а макушкой вверх. И вы ногами как будто хотите оттолкнуться и как будто взлететь. Но у вас очень мощное основание. С одной стороны у вас мощное основание, а с другой стороны вы можете взлететь вверх. Макушкой тянитесь вверх. Поза горы. По большому счету мы все время должны стоять вот так. И для того, чтобы выучить эту кожу, вам хорошо поможет стена. Если она у вас есть, можете встать. И опять вот, ягодицы, верх ягодиц, кожу креста опускаете вниз. Лопатки постарайтесь прижать и затылок. То есть затылок, лопатки и крестец на стене. Ну и для совсем продвинутых вот эти задние бедра тоже двигаются к стене. Поза горы. В прошлый раз мы с вами прыгали, сейчас тоже попрыгаем. А, напомню, что во время периода женщины не прыгаем. Если у вас проблемы с поясницей или высокое давление, вы тоже не прыгаете. Вы просто быстренько, быстренько, быстренько переставляете ноги. Все остальные прыгаем, особенно детям хорошо прыгать. Руки перед грудью, прыжок. Расставьте стопы широко, сейчас чуть-чуть дальше встану И посмотрите, у меня ладони практически на уровне со стопами. И соединяем вместе. И поехали. Старайтесь шире прыгать, да? Попрыгали, взбодрились. Я так подозреваю, что сегодня практически все, наверное, сидели дома, не двигались, поэтому взбодритесь, попрыгайте, особенно если у вас есть дети. Им тоже нужно попрыгать и устать немножечко физически. Вытяните руки, стороны И внешние края внешние вы должны прижимать. Руками вы как будто на что-то давится Дыхание мягкое, спокойное. Плечи опускайте вниз, макушку тяните сверху. Это такая более сложная поза горит. И вам ногами все равно нужно отталкиваться, тянуться вверх. Теперь заверните немножко левую стопу внутрь. А правую ногу полностью разверните наружу. Руки, если возможно, держите, вытягивайте в стороны. И теперь сгибаем правую ногу, выпрямляем. Сгибаем, выпрямляем. Но когда вы сгибаете ногу, внешний край левой стопы должен быть прижатым. Выпрямляем. Если у вас колено выходит за стопой более не вертикально, вам не хватает. Расстояние. Сделайте расстояние между ногами больше. Сгибаем. Выпрямляем. Сгибаем. Выпрямляем. Плечи вниз, лопатки вниз. Дышите. Грудину поднимайте вверх. Вверх ягодицы опускайте вниз. Ногами давите в пол. И отталкивайтесь от пола. Сейчас останетесь. Это поза Вирабхадрасана 2 И теперь подбородок Ведете параллельно полу И посмотрите на средний палец Правой руки Давите пол стопами вниз Плечи опускайте вниз А макушкой тянитесь вверх Грудину поднимаете вверх Раскройте свое сердце Покажите, какой вы классный Всем, Но вы же классный вы покажите всем, что стесняться. И смотрите на средний палец правой руки и представляете там свою какую-то заветную цель. Вы идете к этой цели, и вы непременно ее добьетесь. Вы же герой. Вот прям вживаетесь в эту роль героя Вирабхадры, который может сделать все, абсолютно все. На вдохе выпрямляем ногу. Если можете руки держать. Держите. Если устали, конечно, опустите руки на таз. Ну, кто может держать? Заверните правую стопу внутрь. Левую ногу полностью разверните наружу. И опять динамики. Когда вы сгибаете левую ногу, внешний край правой стопы, видите, у меня не двигается. Правая стопа как прижалась, так и держится. И в динамике. Согнули. Согнули, выпрямили. Плечи вниз, лопатки вниз, руками тяните стороны, растягивайте грудную клетку прямо от центра. Поднимайте грудину вверх, а ягодицы, помните, пальцы опускали вниз, опускайте вниз. Внешний край правой стопы держите. Правая нога выпрямлена, только левую ногу в колене И посмотрите на левое колено. Оно должно смотреть строго влево. Оно немножечко начинает двигаться. То есть не вот так, не вот так, а сгибается. И выпрямили. Угу. И выпрямили. Теперь вы остаетесь, левая нога согнута, плечи вниз, отталкивайтесь ногами, к грудину поднимается вверх, опять раскроете всю грудную клетку, поднимите ключицы вверх. И затем введите подбородок параллельно полу и посмотрите на средний палец левой руки. Спокойный вдох, спокойный выдох. Та же цель. Пусть будет та же цель сегодня. Одна цель на все. И будьте уверены, что вы точно ее добьетесь. Вы же герой. Вы же сильный герой. Вы точно знаете, что вот она цель. Вы ее видите. Можете ее визуализировать. И вы ее добьетесь. На вдохе примерно. Стопы параллельно. И прыжком соедините стол. Спокойный вдох, спокойный выдох, если надо. Вира. Вирасана. А от не Вирасана. Отдохнули. Хорошо. А вот теперь я вам рекомендую все-таки под рукой что-то взять. Или кирпичи. Или даже стул. Вот у меня есть специальный стульчик. Вы можете взять любой стул. Вам будет немножко полегче. Столки соедините вместе. И поставьте руки или на стул, или на кирпичи. Вытавите руками в стул. Руки разворачиваются вот таким вот образом. Или на кирпичи. Это нужно для того, чтобы трицепсы... Один трицепс завернуть вот так вот в сторону лица. И другой. Давите руками опору какую-то в пол. Можете руки на пол поставить, если вы можете сохранять спину ровной. Но лучше на какую-то опору. Пока я говорю, можно было уже взять или стульчик, или что-нибудь. Давите руками и ключицы тяните вперед. Ваша спина не должна скругляться. Ровная спина. Ягодицы вы направляете от поясницы. То есть поясница должна быть ровной. Не прогибать ни так, ни вот так. Ровная спина. Стопы вместе. Что мы с вами будем сейчас делать? Смотрите. Я правую ногу поставлю на кончик под пальцем. На подушечки под пальцем. Позвоночник у меня не должен поменять свое положение. Я должна поднять ногу прямую. Но не поменять положение в позвоночнике. Грудины тянутся вперед. Угу. И опускаю ногу. Поднимаю. Следите за тем, чтобы нога была прямая. Если вы вдвоем, втроем, смотрите. Вот, видно? Это же не прямая нога. Прямая. Прямую ногу проще поднимать. Опускаю. Но спину оставляется ровной. Поднимаю. Опускаю. Поднимаю. Опускаю. Еще раз. Поднимаю. Опускаю. Сейчас мы с вами готовимся к позе, который называется вира-хадрасана-три. Я же говорила, что их три поза. Вот, третья. С левой ногой то же самое. Сначала выровните позвоночник. Грудины тянитесь вперед, макушка тянитесь вперед. Ягодицы от поясницы, чтобы поясница не прогибалась, у кого она прогибается. И ни вверх, ни вниз. Левую ногу прямую на подушечке под пальцами ставится. Обе ноги прямые. И поднимаем. И вниз. Следите за тем, чтобы нога не согибалась в колени. Прямая. Прямую ногу проще поднимать. Старайтесь ничего не делать не в плечах. Вам наша задача только ногу в бедре. Да, в тазобедренном суставе. Чтобы нога была прямая. Хорошо. И сейчас отдыхаем. Следующее, что нужно сделать. Или руки на стул, или по одной руке будете поднимать, например, вот. Кирпичей, потому что поза довольно тяжелая. Если у вас есть стена, лучше делать со стеной. Почему? Вы сейчас все поймете. Мы с вами поднимали ногу, и нужно будет одновременно поднимать теперь и руки, и ноги. Вы поняли, что ногу это тяжело поднимать. Если у вас есть стена, вам нужно сначала померить расстояние, сесть, и померить, где у вас будут пятки. Вот туда вы ставите, ставите пятками, под руки или кирпичи. Вы можете вообще руки на пол поставить, но лучше на какую-то опору, потому что там тяжело будет подниматься. Грудимы вперед. И поднимается правую ногу вверх. И ваш таз не должен никак никуда деваться. Вот таким вот образом. И обратно вернусь. Вот. И держим ногу. И держим нога правильно. Затем, у кого руки на стуле, если у вас есть спинка, вы можете положить руки на спинку стула. Пусть длинные, меня не очень видно, но что делать? Идея понятна. И давите руками в опору. Если у вас руки на кирпичах, вы можете одну руку поднять, вытянуть, опустить. А ногу в это время держим, другую ну, руку выпрямить, опустить. И опускаем ноги ногой то же самое выровняйте позвоночник поставьте ногу на кончик на подушку под пальцами поднимите ногу вверх и держим обе ноги прямые теперь или две руки на стул давите руками на стул или если у вас руки на кирпичах одну руку поднимается и другую ногу все время держится одну другую Опускаю ногу. Спокойный вдох и спокойный выдох. Ну что, готовы сделать полную поду вирабхадрасана 3. Она идет в связке с вирабхадрасаной 1. Посмотрите, как это все будет выглядеть. Я надеюсь, что я сюда помещусь в экран. Вот таким вот образом. Встаньте в позу гары. Можете, Мы сделаем пару раз. Руки перед грудью. Пришло расставьте стопы. Разверните ладони вверх. Поднимите руки вверх. Потянитесь руками вверх. Давите стопами. Теперь заверните левую стопу сильно внутрь. Правую ногу полностью разверните наружу. И развернитесь полностью вправо. Потянитесь руками вверх. И согните правую ногу в колени. Затем поднимите левую пятку и доверните таз. Сейчас немножко смещу, чтобы меня было видно. Угу. Затем я вытягиваю туловище правильно полу и переношу вес в правую ногу. Затем я поднимаю левую ногу, стоим и выпрямляю правую ногу. Руками тянусь вперед, левой ногой, ногой тянусь назад и растягиваю позвоночник. Таз стоит ровно. Сгибаю правую ногу, отшагиваю левой. Вверх хадрасный один, грудина поднимаю вверх, выпрямляя правую ногу, разворачиваюсь. Если можете руки держать вверх, держите, если нет, отдохните руки, отдохните, или отдохните ватха муха вирасами. Спокойный вдох, спокойный выдох. В другую сторону, заверните правую ногу, разверните левую ногу, развернитесь влево. Тянитесь руками вверх, грудину поднимаете вверх, ягодицы опускайте вниз. Согните левую ногу в колени. Отталкивайтесь ногами, поднимайте грудину выше вверх. Поднимите правую пятку, доверните таз. Затем вытянитесь вперед, поднимите правую ногу и затем выпрямите левую ногу. Тянитесь. Руками вперед, ногами назад. Стоим, я просто пытаюсь на вас смотреть, угу. и теперь сгибаем левую ногу, отшагиваем правой, тянемся руками вверх, вираКадр раз на один, выпрямляем левую ногу, разворачиваемся, опускаем руки и прыжком соединяем ноги. Спокойный вдох и спокойный выдох. Если нужно отдыхать в атхамукхи вирансе. И поставьте стопы, все остальные, на ширине таза. Захватите себя за локти. Поднимитесь, поднимите руки вверх. И я в тяну предплечье вверх, а плечи опускаю вниз. Предплечье, если что, это часть руки. От локтевого сустава до запястного. Я вот положила предплечье, и тяну их вверх. Ноги прижимаю. Вытягиваю сначала параллельно полу, а затем опускаюсь. И в таком положении отдыхаю. Это поза утанасана. Она, в общем, очень нас э, приучает перевернутым позам, потому что, видите, здесь голова внизу. Э, и женщина, во время периода, не опускайтесь низко. Ну и вирабхадрасана 3 во время периода не делается потому что очень тяжело, точнее она делается, но в другом варианте там должны быть опоры. Вот таким вот образом можете это делать в тонас, но голову вниз опускать. Кто делает полный тонас, ну, поменяйте захват локтей. Там тянуться, вытягивайте бокатую еще, макушкой тяните сверху, вниз, но при этом плечи немножечко в лопатки, поднимаете вверх, поясница, давите ногами. Вытяните локти вперед и поднимитесь вверх. Выпрямите руки, опустите руки через стороны. Так мы сделали с вами три вира бхадрасаны. И давайте повторим вот эту связку. Вира на один и вира на 3. Если нужны материалы, приготовьте. Руки можно не вытягивать вперед, можно руки ставить на опору. Тадасана. Поза горы, последняя связка стоя, Руки перед грудью, прыжком расставьте стопы. Разверните ладони вверх, потянитесь руками вверх. Заверните левую стопу, полностью разверните правую, разверните справа. И годится вниз, но руками в сугрудную клетку вверх. Прижимайте внешний край левой стопы, сгибайте правую ногу в колени. виробха на один. Поднимите левую пятку, доверните таз. Вытянитесь руками, можете за что-то там держаться, можете руки на опору какую-то поставить, например. Тоже можно, если все хорошо. Поднимаете левую ногу и выпрямляете правую. Ключицы на грудины тянитесь вперед, а левой ногой назад растягиваете свой позвоночник параллельно полу. Согните правую ногу, отшарните левой. Вирабхадрас на один. Руками тянитесь вверх. Поднимаете руками грудную клетку, а ногами отталкивайтесь и выпрямите правую ногу, развернитесь к центру. Заверните левую ногу, правую ногу внутрь и полностью развернитесь влево. Согните левую ногу в колени, но при этом прижимайте правую ногу, внешний край правой стопы. И годится, опускайте вниз и тянитесь руками вверх. Поднимите правую пятку от пола. Вытянитесь вперед, поднимите правую ногу и тянитесь правой ногой назад, руками вперед и выпрямите левую ногу в колене. Растягивайте свой позвоночник параллельно к полу. Руками вперед, правой ногой назад. Согните левую ногу, отшагните правой. Подтянитесь руками вверх. Оттолкнитесь ногами, выпрямите левую ногу. Развернитесь к центру, вытяните руки в стороны и прыжком соедините стопы. Спокойный вдох, неспокойный выдох. Стопы расставьте широко. Можете захватить себя за локти или руки на опору, как вам удобно. И опускаемся вниз. Отдыхаем. Уттанаса. Спокойный вдох, и спокойный выдох, наклоны вперед, они уже успокаивают нас. Ну, когда вы опускаетесь вниз, ногами все равно давите в пол и поднимаете седалищные кости. А большими пальцами рук опускаете сгиб локтей вниз, чтобы еще лучше вытянуть пока еще вниз. И дышите. Поменяйте захват локтей. Макушкой давите в предплечье и прям тяните макушкой предплечье вниз, но при этом плечами сопротивляйтесь и поднимайте их вверх. Давите пятками в пол, смотрите на свои коленные чашечки и поднимайте их вверх. Пусть они прям под беду тянутся вверх, а для этого нужно сильно пяткой давить в пол. И поднимаемся вверх, вытяните руки. Вытянитесь руками, руки в стороны. Спокойный вдох неспокойный выдох. И сейчас, я не уверена, что мы сделаем, это довольно сложная поза, но мы хотя бы к ней подготовимся. Есть такая поза Гирасана и Супта Гирасана. Супта – это всегда лежа. Гирасана, Гира – поза героя. И вот было бы хорошо нам сделать с вами позу героя, Лежа, Но а, поскольку она довольно сложная, то мы будем к ней готовиться. Я сейчас сначала покажу полную позу. Может быть, кто-то сможет ее сделать. Кто не сможет, мы будем постепенно к ней готовиться. Посмотрите, нужно сесть следующим образом. Я колени соединяю вместе, а стопы развожу. Отвожу граножные мышцы, и мне нужно свой таз посадить на пол. Если вы не можете этого сделать, возьмите под таз что-то. Хоть вот так вот. Тоже хорошо. А если у вас проблемы с коленями или жесткую не положите одеяло. Ну, я, например, возьму один кирпич под таз. Лучше брать. И после, если у вас болят колени. И вы никогда эту позу не делали, если у вас травма колен, то не нужно делать эту позу в этом варианте. Я сейчас покажу, какой вариант можно сделать. Итак, полная поза Суптавирасана. Нужно развести стопы, сесть. Если вы садитесь на что-то, хорошо. Дальше вы руками идете назад. Можно в таком положении остаться. Нормально. Если вы можете, и вы можете сесть на пол, то вы двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь, двигаетесь, и нужно лечь на пол полностью. И кто может, руки вытягиваете за голову. Кто может сделать полную верась, но вы в ней и отдыхаете, вы в ней отдыхаете. Кто не может сделать, вы можете постепенно двигаться вот в это положение, только поднимаете грудную клетку. Ну и кто совсем не может, у кого травы колени, то ну, в другой раз, потому что это довольно долго, этому сейчас у нас не йога-терапия. Но что вы можете сделать? Если у вас какие-то кирпичики есть, или какая-то опора, или подушка, вы положите это под грудную клетку, под лопатки. А второй кирпичик, вот, например, под голову. Если у вас есть мягкий кирпичик или одеяло, можно... Под голову еще что-то помягче положить. Вот. Вы сгибаете ноги в коленях. Вам нужно лопатки положить на этот кирпич. И под голову кирпич. Вот таким вот образом. Затем поднимите руки вверх. И лопатки опустите на кирпич. И руки тяните за голову. Если у вас совсем ничего нет, вы то же самое можете делать сейчас и без кирпича. Ну лучше там тогда... книжку Книжку возьмите. И опустите руки за голову. Вместо кирпича вы можете половить книжку, две книжки. Вместо этого кирпича тоже книжку или сложное одеяло или полотенце. А это очень хорошо воздействует на внутреннюю клетку и раскрывает полностью область грудной клетки. Вот. Постепенно выходите, кто из вирасами, опираетесь на руки, отталкиваетесь руками. Так. Поднимаете грудную клетку и сделайте собаку морды вниз, чтобы восстановить колени. Дальше мы с вами делаем вот то, что в прошлый раз. Поза, которая нас тоже готовит перевернута. А надо сказать, что перевернутые позы это типа стойки на голове, стойки на руках и стойки на предплечьях. Они вообще лучше всего, наверное, нас успокаивают и выравнивают, кстати говоря, гормональный баланс. Ну, все болезни от нервов, поэтому нервная система спокойна, ваша гормональная система тоже спокойно. Итак, то, что делали в прошлый раз, нам нужно лечь на пол, уже готовимся позе шавасана и поднимается ноги вверх. Кто может без ремня, держите без ремня. Кто не может без ремня. И вот у вас ноги, например, только вот так поднимаются. Во-первых, лучше, конечно, я в прошлый раз говорила, положить ноги на стену. Пусть будет такой угол, ничего страшного. Вот таким вот образом. Кто может, держите. Или с ремешком. Ну, любой поиск от халата вам подойдет, плечи на Если у вас есть стена, как у меня, например, вы можете, если 90 градусов держите ноги, можете лечь вот таким вот образом. Если у вас э, ноги не могут удержаться 90 градусов, но отодвинитесь от стены, только пятками все равно давите. То есть у меня сейчас между стеной и тазом, например, ну, даже вот такое расстояние, может быть, ничего страшного. Важно, чтобы вы чувствовали вытяжение задней поверхности ног и вы могли нормально, спокойно выпрямить ноги в коленях и полежить так некоторое время. А эта поза она очень хорошо восстанавливает. И вы знаете наверняка, а, что многие врачи рекомендуют это делать для тех, у кого варикозное расширение вен. Пожалуйста, делайте. Это Прекрасная поза. И делать ее нужно, кстати, довольно долго. Единственное, ее плохо. И даже ну, нельзя делать женщинам во время периода. Да? Во всех остальных случаях практически всегда можно. И сейчас... С каждым выдохом постепенно расслабляйтесь, успокаивайтесь. Спокойный вдох, спокойный выдох. И мы сейчас будем постепенно с вами готовиться к узе под названием Шаваса. Ну, то есть вы уже сейчас, если хотите, можете прикрыть глаза и постепенно успокаиваться. Мы сегодня с вами сделали три... Позы, посвященные героям. Вира, Вирабхадрасана, раз, два, три. Две позы адха-муха, Вирасана, Адха низ Муха лицом, Героя вниз. И Супта, а одна Вирасана и Супта Вирасана. Супта это поза лежа, когда вы слышите слово Супта, это значит, что... Это пузырь И постепенно выходите. Через бок поворачиваете. Можете, кто не поворачиваетесь, кто ноги держал просто 90 градусов, вытяните ноги вперед. Кто лежал из стены через бок, повернитесь. Нам нужно с вами лечь на пол, опираясь на руки, руки в стороны. И хорошо, если под голову все-таки положите, например, одеяло. То есть шея, задняя поверхность шеи, хорошо бы, чтобы у вас была на одеяле. Если а, нет одеяла, ничего страшного. В следующий раз приготовите одеяло. Так, поза трупа, поза шавасана. Укладывайтесь, я сяду, закроете глаза. И с каждым выдохом говорите себе, я расслабляюсь, я расслабляюсь. Отпускайте постепенно все напряжение в теле. расслабляются наши руки отпускаются руки от плечевых суставов в стороны Быстро расслабляются ноги и ноги от тазобедренных суставов отпускаете в стороны. Расслабляются ягодичные мышцы, расслабляются мышцы поясницы, расслабляется живот. Расслабляется верх спины, грудная клетка, расслабляется горло, шея, расслабляется лицо, кожа лица, мышцы, С каждым выдохом все больше расслабляйтесь, успокаивайтесь. Постепенно дыхание выравнивается, становится более медленным, более спокойным. И вы можете оставаться в этой поле шавасана столько, сколько вам нужно, сколько вам комфортно. Вы постепенно закрываете. Заканчиваем практику, потому что иначе эфир не сохранится. Спасибо, что присоединились. Я желаю вам счастья, спокойствия, радости, несмотря ни на что. Я желаю вам находить что-то хорошее, даже в самых неприятных. Будьте счастливы, занимайтесь, радуйте себя, радуйте своих близких. И как настоящие герои верьте, что все обязательно будет так, как нужно, самым лучшим для нас образом. Спасибо за практику. Всего хорошего.